Всем привет, меня зовут Семен, я руководитель компании Видеодоска, мы стартап и мы решили вести видеоблог. Чем занимается наша компания? У нас три основных направления. Первое, это мы продаем железо, мы разрабатываем железо для съемок видео. Второе, это айтишные направление на то, что мы сейчас делаем ставку, да, это видеоредактор с искусственным интеллектом который будет автоматически монтировать, например, интервью. Второе программное обеспечение, которое мы разрабатываем, это видеомикшер с дополненной реальностью. При помощи сенсора, вы сейчас видите на экране, вот, мы уже успешно продаем этот продукт на самом деле, вот, и мы выходим на международный рынок э, в таких э, очень непростых условиях, у нас уже открыто представительство в Германии, открываемся в Турции и на Ближнем Востоке, в Дубае. То есть мы сейчас здесь в Москве открываем ошку, часть сотрудников оформляем в штат как айтишников, ну и привлекаем инвестиции, подаемся на гранды и вот будем вести блог, рассказывать о трудностях, о лайфхаках. Перед Новым годом мы поставили две видеостудии в МГУ, единственный российский вуз, который входит в в топ 100 мировых мы оформляемся э, с командой из Екатеринбурга с которыми уже два года пишем софт вложили уже больше 10 миллионов рублей это видео микшер для управления ну для управления с мобильного приложения и с, при помощи э, сенсорной рамки такой эффект дополненной реальности то есть мы писали писали ну вот решили оформиться таким образом что я просто вхожу в их долю будем делиться вот с вами наработками в сфере IT в сфере развития бизнеса, ну и просто блог, такой мини-сериал, документальный сериал о том, как мы развиваемся и как мы идем к своей цели в прибыли 10 миллионов долларов. То есть это прибыль. Чтобы заработать такую сумму, мы должны сделать крутой продукт, крутую компанию, выйти на IPO или пред-IPO и продать часть своей компании ну это же круто когда простые ребята из российской глубинки делают продукт с полного нуля без какой-то там либо поддержки а сами и у них покупают <laughs> в них инвестирует Следите за новостями с вами семён команда видео доска до встречи